Вначале мы хотим поблагодарить всех зрителей канала «Сайджа go Над роликами работает группа единомышленников. Мы хотим сделать психологию частью вашей жизни. Многие из нас хотят построить счастливые отношения. Но сегодня пару выбирают поверхностно, а выбор партнеров огромен. Поэтому создание долгосрочных отношений намного легче на словах, чем на деле. Любовь с первого взгляда это конечно замечательно, но на одной взаимной симпатии невозможно продержаться долго. Как же создать здоровые отношения, которые будут длиться долго и приносить счастье вам обоим? Первое. Вы общаетесь открыто. С искренности начинаются хорошие отношения. Можете ли вы говорить с вашим партнером о чем угодно отличного до табуированных тем? Внимательно ли вы слушаете друг друга, стараясь проникнуться тем, что волнует другого? Хорошая коммуникация – это приветливый язык тела, концентрация на разговоре и уважительный тон. Второе. Вы ссоритесь. Может прозвучать странно, но ссоры случаются и в здоровых отношениях. Без них ваши эмоции будут накапливаться и в итоге превратятся в сильное чувство обиды. Пары с хорошей коммуникацией могут ссориться разумно. Каждый высказывает свою позицию и в то же время пытается понять другого. Они также умеют извиняться, если оказываются неправы. Конечно же, это не нужно путать с деструктивными ссорами. Когда партнеры ведут себя агрессивно, ругаются и пытаются сделать друг другу больно из-за какой-то проблемы. Третье. Вы не разглашаете детали отношений. Это нормально посоветоваться с друзьями или семьей по поводу какого-то вопроса в отношениях. Но выводить проблемы на публику в социальных сетях – это пассивная агрессия. Так можно совсем подорвать доверие. Всему нужна приватность для того, чтобы оставаться в сохранности, в том числе и отношениям. Четвертое. Вы не держите обиды. Чем дольше вы вместе, тем больше вы начинаете действовать друг другу на нервы, и это нормально. Мы все время от времени перебарщиваем и можем обидеть своего партнера. Но если подолгу обижаться, даже когда перед вами извинились, можно разрушить отношения. Всегда обговаривайте все проблемы и учитесь отпускать обиды. Пятое, У вас реалистичные ожидания. Идеального партнера не существует. Пары, которым удается поддерживать долгосрочные отношения, понимают, что ключи к этому – обязательства, коммуникация и компромиссы. Шестое, Вы тратите время на себя. Здоровые отношения не означают полную несвободу, наоборот, Каждый должен быть самостоятельной личностью, иметь свою жизнь, интересы и друзей. Причем без ревности и обид. Жить и вне отношений в том числе просто необходимо. Седьмое. Вы доверяете друг другу. Счастливые пары могут проводить время по отдельности, без постоянных вопросов типа «Где ты?» и «С кем?». Если вы следите за партнером в социальных сетях в ожидании обновлений, то у вас проблемы с доверием. Доверять. Значит, уважать решения и чувства своего партнера. Восьмое. Вам нравится проводить время вместе. Поужинать в ресторане или поваляться дома, вы наслаждаетесь временем вместе, как бы вы его ни проводили. Надеемся, что вы выделяете достаточно времени из своего загруженного графика для общения с партнером. И не в качестве обязательства, а просто потому, что вам это нравится. Девятое. Вы друзья. Крепкие пары разделяют общие интересы, наслаждаются совместным времяпровождением. Как и лучшие друзья, они могут говорить о чем угодно, не осуждая друг друга. Очень важно, чтобы вам было комфортно вместе. Десятое. Вы принимаете решения вместе. Здоровые отношения – это не борьба за власть, а партнерство, в котором оба имеют равные права. Если вы не можете выбрать, в каком ресторане провести свидание, когда-то можно уступить, но с условием, что в следующий раз выбор будет за вами. Одиннадцатое. Вы поддерживаете близость. Да, секс, безусловно, имеет большое значение в отношениях. Но к интимности относится еще и романтика. Быть в здоровых отношениях значит уделять внимание, дарить подарки и какими-то другими способами проявлять язык любви. 12. -е. Вы помогаете друг другу стать лучше. Но не стараясь исправить, а поддерживая. Пары в здоровых отношениях любят друг друга за то, какие они есть, а не за то, какими они хотят видеть друг друга. Что из этого списка относится к вашим отношениям? Поделитесь этим в комментариях под видео.